Добрый день, меня зовут Светлана, я представляю ФГБУ ЦЭК связи Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Каков порядок согласования мероприятий по информатизации с целью осуществления закупок за счет средств экономии, образовавшейся по результатам торгов на ЭКТ по 242 и 246 виду расходов? Процесс согласования мероприятий по информатизации с целью осуществления закупок за счет средств экономии, образовавшейся по результатам торгов ИКТ 242-246 виды расходов, идентичен общему процессу согласования мероприятий по информатизации и определен положением ОВПЦТ, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года сорок 1646. В частности, согласно пунктам 12 и 21, проекты ВПЦТ ежегодно разрабатываются государственными органами на очередной финансовый год и плановый период и подлежат обязательному согласованию с Минцифрой России и одобрению Президиума правительственной комиссии по и цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и ведению предпринимательской деятельности. В свою очередь, ежегодно после принятия соответствующего федерального закона о бюджете государственными органами формируется перечень сведений о мероприятиях по информатизации, для реализации которых государственным органам осуществляется закупка необходимых товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для предоставления его в Минцифры России. При этом важно отметить два момента. Если изменение мероприятия по информатизации не влечет за собой изменение мероприятия ВПЦТ, то переутверждение ВПЦТ не требуется и ведомство актуализирует необходимые сведения о мероприятиях по информатизации и направляет на проверку в Минцифры России. Если изменения в мероприятии по информатизации влечет за собой изменения ВПЦТ в пределах лимитов, установленных пунктом 42 положения о ВПЦТ, то повторное согласование ВПЦТ не требуется. Ведомство вносит изменения в ВПЦТ, актуализирует необходимые сведения о мероприятиях и направляет на проверку в Минцифры России. Где и когда должны быть приложены обоснования закупок в мероприятии по информатизации при формировании ВПЦТ? Проект ВПЦТ включается информация на каждый год реализации ВПЦТ с требуемым объемом финансирования мероприятий ВПЦТ, в том числе проектов цифровой трансформации, методики расчетов, соответствующих показателей ВПЦТ. Мероприятия по информатизации, создаваемые для мероприятий ВПЦТ, в рамках проверки будут проходить проверку сведений в автоматическом режиме. Сведения будут формироваться в соответствии с методическими указаниями по формированию и предоставлению сведений о мероприятиях по информатизации, одобренными Президиум прав Комиссии по цифровому развитию. Также государственными органами КПЦТ могут прилагаться документы и или иная информация, необходимая для целей дополнительного описания, предусмотренных программой мероприятия. Обоснование достижимости заявленных в ВПЦТ значений показателей и необходимости для этого реализации соответствующих мероприятий ВПЦТ. Приведение перечня документов стратегического планирования Российской Федерации, использованных при разработке ВПЦТ. Описание возможных рисков реализации ВПЦТ и прилагаемое решение по управлению рисками – а также для иных целей по решению государственного органа, в том числе для целей проведения последующего мониторинга в соответствии с настоящим положением. Какой порядок доведения ЛБО по заключенным государственным контрактам со сроком исполнения в 2021 году? Согласно пункту 37 положения ОВПЦТ» Утвержденные ВПЦТ являются основанием для доведения ЛБО на закупку товаров, работ и услуг в сфере ИКТ, необходимых для реализации МПИ, в пределах объемов расходов, предусмотренных Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. То есть утвержденная ВПЦТ должна включать мероприятие по информатизации, предусматривающее ЛБО по заключенному контракту на две тысячи двадцать первый год.